здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала с вами как всегда максим муромцев мы сегодня находимся на действующем нашем объекте у нас стоит задача сделать в рабочей зоне кухни фартук из клеевого кварц винила то есть это напольное покрытие мы будем применять нестандартно будем делать его на фартук Процедура довольно-таки простая. Берем кварц, берем жидкие гвозди, приклеиваем, все это дело подгоняем. У нас есть здесь ревизия и розетки. Вот с ними придется немножко повозиться. Ну что, поехали! Для этой процедуры нам понадобится сам кварц-винил, шуруповерт с коронкой, под подрозетники рулетка, нож, карандаш, угольник и сами жидкие гвозди. Вот таким вот образом это у нас все будет происходить. Сложности никакой нету. Сейчас мы будем делать подрезку с этой стороны. Тот край мы полностью уложили. Я также проверю вертикаль. Насколько четко у нас здесь собран короб из гипсокартона. Короб собран четко, поэтому я буду делать подрезку по вот этому краю. Этот кусок кварцвинила у нас будет съемным для того, чтобы мы имели доступ вот в эту ревизию, которую мы туда заложили. Расскажу предысторию, что мы здесь сделали. Здесь получается получается канализационный стояк сотый стоит вот мы его полностью сделали шумоизоляцию стояка когда открыли короб вот в этом участке то увидели что там ревизия была ревизия была внутри короба то есть там в глубине вот чтобы в случае того когда придут сантехники и попросят доступ мы решили перенести этот участок ревизии на фарту. удлинили получается пересобрали стояк удлинили там Участок трубы и сделали вот такой вот вывод с заглушкой на 100 вот. То есть в случае чего, если сантехники придут, попросят у клиента доступ к фановому стояку, да, клиенты смогут вот этот участочек ваш вот, снять, и сантехники получат доступ вот к этой заглушке, в которую впоследствии могут спокойно закинуть трос и сделать свои грязные делишки. Так, сейчас мы пока его крепить не будем. Мы его сейчас закрепим временно на пару точек для того, чтобы можно было дальше производить монтаж. А потом я его сделаю на магнитах вот таким вот незамысловатым способом у нас получается фартук из кварц винила в рабочей зоне на кухне поехали дальше Реально, ты ты подошел? Я пока снимаю вообще-то. Не, знаешь, что ты попозировать хочешь? Oh. Нам осталось совсем малость выложить кварц над шкафами. Собственно, что сейчас я буду делать. Я завершил укладку кварценилового фартука. Сейчас мне необходимо будет сделать ревизию, которую я буду делать на магнитах. Как это будет, сейчас я вам покажу в деталях. Мне понадобятся вот такие обычные мебельные магниты. Я у них буду срезать вот эти ушки, в которые вкручивается саморез, чтобы получилась вот такая штучка. То есть это будет происходить... Вот таким вот образом. После чего я возьму а, шуруповерт, а, значит, со сверлом, и у меня здесь заранее два листа гипсокартона засверлю туда магниты в нужных мне местах. Да, а ответочки приклею на кварц. Сейчас я делаю разметку в тех местах, где у меня будет крепиться магнит. Я взял 13 перо и 13 пером буду сейчас все дело высверливать. Вот таким образом у меня будет стоять там магнит, зафиксирую его на жидкие гвозди. И сейчас мне необходимо вот эту ответную планочку сделать за заподлицо с основанием получается стены то есть вровень с гипсокартоном для чего мне это необходимо чтобы э, кварц винил э, совпал потом с тем кварц винилом который приклеен у меня на жидкие гвозди то есть ответная планка вот эта имеет свою толщину буквально там в миллиметрик но если ее не утопить то у нас кварц тем кварцем, который у нас находится на стене, он не сойдется, поэтому надо будет обязательно небольшую четверть сделать. Ну что, как вы можете заметить, наш фартук из кварц плитки готов. Также поставили здесь уже розетки, поставили дополнительное освещение в рабочей зоне в кухне здесь как я уже сказал у нас скрытый люк ревизии значит смотрите как сделана у нас э, ревизия э, на магнитах открывается вот такой участок и здесь есть спокойно доступ до вот этой ревизии обратно все так же на магнитиках встает